Добрый день! В этом видео покажу два онлайн инструмента, с помощью которых можно находить кадастровых инженеров и самое главное проверять их на предмет опыта и профессиональных качеств. Первый инструмент найдем на сайте Росреестра, переходим на официальный сайт rosreester.gov.ru, опускаемся в самый низ и находим электронные услуги и сервисы, переходим в данный раздел, в данном разделе выбираем подраздел сервисы и в перечне сервисов находим опцию реестр кадастровых инженеров. В открывшемся окне находим выпадающий список, в котором нужно выбрать реестр, и выбираем реестр кадастровых инженеров. Система выдает на текущий момент, что в реестре зарегистрировано 39 768 кадастровых инженеров. Их можно отфильтровать, если вы знаете, допустим, фамилия, имя, отчество инженера, которого хотите проверить, либо какие-то другие сведения о нем можно отфильтровать для того, чтобы сузить Список потенциальных кандидатов для отбора. Весь список кадастровых инженеров будет представлен вот в такой таблице. Можно, соответственно, кликнуть на любого из них и проверить. На какие сведения необходимо обращать внимание, в первую очередь, при оценке кадастрового инженера. Первое – это состоит ли он в саморегулируемой организации. В частности, имеет ли он членство в какой-либо СРО. В данном случае в примере видно, что кадастровый инженер состоит, саморегулируемая организация, вступил в 2016 году и на текущий момент не исключен. Это означает, что он имеет право осуществлять кадастровую деятельность, в том числе, допустим, меживать земельные участки. Второе, на что нужно обратить внимание, это дисциплинарные воздействия. Были ли на него какие-либо дисциплинарные воздействия, в частности, те, которые могут принимать в отношении него саморегулируемая организация. И третий нюанс, на который следует обращать внимание, это результаты профессиональной деятельности. В виде таблицы они представлены по годам, по периодам, месяцам. В частности, в пункте в графе 3 указываются количество решений об осуществлении либо отказе в осуществлении кадастрового учета. Количество решений об отказе по статье 27 Федерального закона 218. Также должны быть сведения о количестве решений количество решений о необходимости устранения кадастровых ошибок и количество решений о приостановлении осуществления кадастрового учета. Цифры и показатели в этих колонках могут дать представление о том, каков опыт у кадастрового инженера за последние годы какое количество решений об отказе он получал, какие были решения о приостановлении, и, вернее, об устранении кадастровых ошибок, а также решения о приостановлении и кадастрового учета. В совокупности данные цифры могут вам дать представление общее о степени подготовленности и интенсивности работы кадастрового инженера и наличии соответственно у него опыта. Данным инструментом, опубликованным на официальном сайте Росреестра, целесообразно не пренебрегать, поскольку он еще до встречи с кадастровым инженером дает вам представление о том, что из себя данный человек как специалист в области кадастровой деятельности представляет. Второй инструмент это сайт cadastr.med.ru, на котором можно не только проверить деятельность кадастрового инженера, но и у него есть функция поиска нужного кадастрового инженера в том населенном пути, в котором вы находитесь. На данном сайте есть форма для поиска кадастрового инженера, в частности можно ввести какой-то нибудь город и попробовать найти кадастровых инженеров которые в этом городе находятся можно установить определить услугу например мы ищем кадастрового инженера для межевания земельного участка кликаем найти и ждем результат. В моем случае система выдала порядка 50 кадастровых инженеров, которые работают в том городе, в котором я еще. Их можно просмотреть. Ну вот Для примера возьмем того, у кого есть какие-либо отзывы. Вот есть один кадастровый инженер. С отзывами можно перейти на его страницу и посмотреть. В частности, данный кадастровый инженер у нас не является членом СРО. То есть, с этим кадастровым инженером однозначно работать нет никакого смысла. И самое интересное, что здесь можно посмотреть отзывы, в данном случае оба отзыва у человека отрицательный, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, таким образом, проверяя по информации содержащихся, в том числе, в отзывах, можно представить, что из себя представляет специалист, как кадастровый инженер. Таким образом, два этих инструмента позволяют буквально в течение 20-30 минут проверить кадастрового инженера, который вам необходим для выполнения каких-либо работ, в том числе, связанных с межеванием вашего земельного участка, и, потратив это незначительное время, обезопасить себя от возможности попасть на специалиста, который далеко не специалист и может отнять у вас средства, время и лишить результата, который бы был легко достигнут с другим специалистом, более профессиональным. На этом все, если было полезно ставьте лайк, делитесь данным роликом, увидимся в следующем видео.